Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале "Все для клева". Сегодня мы находимся с вами в селе Великий Дальник на озере Трофей. Сюда я приехал не случайно, для того, чтобы найти очередную локацию для проведения наших турниров "Все для клева", Семейного и вообще рыбацких тоже можно здесь проводить. Озеро такое перспективное, находится недалеко от города Одессы. Примерно где-то 5-6 гектар, небольшое. Метров 500 и метров где-то 100-120, наверное, в ширину. Как говорят местные рыбаки, тут есть и карась, и карп, и белый амур, и толсолобик. Вот. Глубина примерно 1,5-2 метра. Так. Поэтому, думаю, оно одно из таких перспективных для проведения наших турниров. Почему бы нет? Хотя есть и другие озера, на которых тоже уже готовятся к проведению наших турниров. Поэтому и вы участвуете в них, и надеюсь, вам это понравится. Всем удачи, всем хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.